Ну, здравствуйте мои дорогие а, мои самые верные подписчики самые а, самые лучшие ученики а, да я сегодня а, в воскресенье а, решила выйти пораньше а, да значит а прошу от вас обратной связи первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третье ну как минимум сотенка вообще за наше хорошее настроение за летнюю погоду которая сегодня uh, предвещает нам uh, это утро до да, замечательное утро которое я все проработала uh, вижу вижу вижу обратную связь вижу все просыпаемся потихонечку я понимаю что сегодня я вышла в неурочное время это для того чтобы попали на стрим те кто не мог попадать а, и тема сегодня довольно спорная спорная для моих подписчиков мне уже прилетели комментарии о том что вы не знаете кто это я тоже не знаю кто это такой а, евгений ершов а, это блогер вернее я не знала еще вчера кто это такой но посмотрев интервью я поняла что нам с вами его обязательно надо рассмотреть и вы поймете почему здесь не просто я вдруг захотела какую-то ну какого-то непонятного персонажа разобрать здесь будут очень интересные моменты которые я бы хотела именно с точки зрения обучения физиогномики профайлингу здесь у него такие жесты потрясающие, просто шикарные жесты которые нам с вами надо обязательно посмотреть как это в жизни происходит я вам немножечко проведу экскурс по этим жестам буквально несколько слов тоже скажу но очень интересно будет не с точки зрения личности разобрать этого человека а с точки зрения именно жестикуляции поэтому а, будьте с нами а, да давайте рассмотрим вот пишет светлана и я понимаю что для многих это было неожиданностью ну вот мой выбор но вы знаете у меня есть хорошая новость если вы все-таки мне поставите лайки и напишите комментарии под видео Видео. Если это видео будет популярным, то я сегодня к вечеру еще разберу Риту Дакоту. Если вам это интересно, то, пожалуйста, создавайте активность под моим видео, вот под этим. И тогда мы сегодня вечером еще раз встретимся. Сегодня я по-стахановски поработаю, потому что Рита Дакота у меня уже, ну, я начала над ней работать. В общем-то, я уже понимаю, что я могу сказать. Осталось только собрать это в, в, в стрим, который вот... В общем-то, ну я до вечера, я думаю, что я успею его сделать. Поэтому, пожалуйста, все в ваших руках. А, но вот этот разбор, я уверена, вам понравится. Давайте плюсы в, чаты, чтоб, в чат и чтобы а, меня этим вдохновить, я себя немножечко убираю. А, так, Женя Ершов, да, а, спасибо большое. Вот Таисия пишет, что я прекрасно выгляжу. Я, я сегодня, да, наконец-то я Сегодня дома два дня сплошных съемок было. А я просто замоталась, честно говоря, очень соскучилась по вам. Поэтому а, вот так вот вдохновенно, можно сказать, готова поработать. Итак, первый фрагмент. Давайте смотрим. Так, я вижу. А, а, так, так, так. Плюсы вижу, но не все. Давайте все поставим плюсы, чтобы я видела, что нас много желающих. А, да, давайте включаю первый фрагмент. Я так понимаю, что ты, получается, рос без отца до момента, пока Нет, мама... ну как без отца, нет, мама разошлась с отчимом, ой, с отцом, и через полгода там отчим появился, ну, типа, да. Поэтому я, ну, как бы он вместо, ну, как отец мне был. Но и заметили жест очень интересный, который Женя нам сейчас показал. Вот этот жест я вам сейчас объясню, что все это значит. Итак, вот смотрите, вот Нет, он. Мама разошлась с отцом. с отцом, и через полгода там очень появился. Ну типа да. Поэтому я, ну как бы он вместо, ну как отец не был. А, видите, он чешет затылок. Причем, вы знаете, у него вот это этот жест, он сопровождает его в, в течение всего интервью. А, знаете, затылок, заднюю часть шеи. А, то есть а, получается, что он довольно часто обращается к этой области а именно трогает руками чешет руками а, ну вот вот это у него очень часто встречается а теперь давайте я вам расскажу такую интересную историю но ну, что касается жестов а, которые вот а, передней части шеи да я вам уже неоднократно рассказывала что когда человек сюда притрагивается а, это а, говорит о том что человек но ну, вот вот здесь вот самое без Защитное место да он как бы ну либо позволяет своему собеседнику ну как-то вот взять в руки бразды правления да ну вот это вот самое беззащитное место когда человек обращается к этому месту это ну я вам уже неоднократно это рассказывала но задняя часть шеи например это уже другая история а задняя часть шеи она связана уже больше с с ответственностью. А с тем, что человек, например, взваливает на себя какую-то ношу, и он должен ее нести. И вот здесь вот очень часто, вот смотрите, для иллюстрации я вам сейчас показываю, да, вот как родитель берет на себя ответственность за своего ребенка и как бы несет его на шее, есть такое выражение, да, он посадил и его себе на шею, да, вот, да, привет-привет. А, так сохраню обязательно я этот эфир я все свои эфиры сохраняю но все равно оставайтесь в чате и не забывайте лайкать этот это видео если вы хотите получить сегодня вечером еще один стрим а, да так вот вот этот а, значит вот эта часть а, шеи да а, ну это можно сказать верхняя часть спины это относится и к плечам тоже то есть когда человек что-то на себя взваливает и несет это вот как раз про то что он должен донести да это чувство долга это чувство ответственности и когда человек ну, жестикулируя сюда обращается это несет с одной стороны вот этот смысл да что человек э, берет на себя ответственность и что-то несет на себе да кроме того смотрите задняя часть головы это затылок да когда человек э, затылок это э, такая знаете уже память которая э, ну это Та, та область памяти которая отвечает за что-то прошлое за то что-то но ну, может быть вложенное в детстве может быть в воспитании может быть память предков вот вот сюда когда обращается человек то это э, разговор идет о прошлом скорее всего либо прошлое либо то что в нем вот вложено да это рядом как раз с ответственностью получается что э, вот это очень сильно взаимосвязано понимаете как человек вот сюда у него тянутся руки это значит что а, ну, как минимум это ответственность как максимум это воспоминание чего-то из прошлого либо какие-то установки у него всплывают в памяти и он понимает что здесь вот надо вести себя именно так понимаете и вот уже не ершова этот жест просто а, постоянно присутствует и мы будем сейчас просматривать на каких именно словах он это будет делать понимаете для чего теперь я этот стрим вам вообще uh, решила сделать именно для того чтобы проиллюстрировать этот жест для того чтобы вам объяснить этот жест uh, поставьте десяточку кому нравится моя мысль пятерочку кто uh, не вдохновился этим стримом и все равно считает что uh, женя ершов недостаточно интересный персонаж для нас и зря мы сегодня утром собрались давайте десяточку кто со мной согласен пятерочку кто со мной не согласен а я включаю следующий фрагмент Расскажи вообще тогда о школьном времени, как у тебя а, складывалось общение со сверстниками. А, я максимум... Видите, опять он чешет шею, опять он... А, значит, смотрите, это первое воспоминание, второе это ответственность. Сразу как бы два посыла идет. Вижу одни десяточки, вот спасибо, наши люди, обожаю вас. Мально антисоциально... Ну а как это говорит, антисоциально? Да? Асоциален а вот максимально асоциален был я мало общался со сверстниками, мало общался с друзьями первая причина была потому что мы часто а вот смотрите вот здесь вот ну попутно естественно мы будем отмечать и другие жесты но здесь вот красной нитью будет проходить именно этот жест вот чем он меня сразу зацепил я бы никогда не обратила внимание на этого женю да я не подписана на него в Инстаграм, я не знаю кто это такой но сейчас уже я знаю кто это такой и я вам раскрою по ходу повествования это непростой блогер это тот человек который сейчас а, встречается с, с ди ну я не знаю были ли отношения у давы с, э, дава это который сейчас с ольгой бузовой да вот до ольги бузовой он либо встречался либо сотрудничал с кариной э, дава а э, после того как э, с кариной они расстались вот этот женя как раз сейчас встречается с кариной и они сотрудничают Поэтому здесь вот, знаете, такой э, круг довольно тесный. Э, но ну, и, в общем-то, ну, мне это было раньше неинтересно. Я просто вникла в это э, по ходу. А, да здравствуйте кто кто подходит нет немного надеюсь пропустили но если что потом еще раз пересмотрите а, начало да я про ответственность рассказывала а, значит смотрите вот здесь вот он кончик носа немножечко активизировал а, а это говорит о том что он вот как активизировал свой нюх про нюх я как-нибудь еще расскажу обязательно в наших стримах а, значит а при этом он опустил челюсть вниз он вспоминает да и он говорит Говорит, что я плохо сходился с людьми. Да, мне было сложно с ними общаться, я асоциален. Да, ну, конечно же, сейчас мы его поймаем на лжи, но ну, как же без этого? Но ну, идем дальше. Приезжали? Да, они много переезжали и ему было довольно сложно сходиться с людьми поэтому у него как он говорит не было особо друзей но тут же буквально ну там через несколько минут он проговаривает абсолютно другую противоположную вещь давайте посмотрим ну в общем ты кот который гуляет сам по себе ну тип того да кстати вот этот жест он расширяется как бы в пространстве мы с вами знаем что когда человека похвалили да он ä, считает что он красавчик и он расширился в пространстве, да, вдохновился. И слушайте, что он говорит. А как вообще на тебя повлияла такая частая смена школ? Я очень легко нахожу общий язык с людьми потрясающе только что он сказал что он с трудом находил общий язык а тут же говорит очень быстро нахожу, нахожу общий язык и качает при этом нет то есть он сам не знает вообще на самом Ну, я думаю что скорее всего не так быстро он находит общий язык с людьми а, но сейчас вот он красавчик он под впечатлением того что его похвалили ну и проговаривает такую вещь абсолютно противоречивую то есть я в краснодар переехал и в этот же день я нашелся все компании sous а, да кстати вот очень хорошо отметили так воронова юлия молодец отлично кстати забыла сказать шея вся в татуировках вот я кстати почитала там комментарии под тем видео под оригинальным видео на канале пушка там написали если хотите скрыть второй подбородок то сделайте татуировку ше шеи да, вот вот у него действительно идет второй подбородок да несмотря на молодой возраст Um, yeah. Ну, это опять много чего говорит по физиогномике, но сейчас речь не об этом речь о том почему он скрывает шею да потому что он боится он на самом деле а, очень многого боится поэтому он часто меняет свою точку зрения вот даже сейчас в интервью он ее постоянно меняет то он плохо сходится с людьми то он хорошо сходится с людьми то есть он своей позиции толком не, не имеет а как мы знаем шея самое опасное место да и вот для для того, чтобы скрыть вот это опасное место, он его спрятал под татуировку она как бы одета да как бы вот он ее спрятал и возможно это дает ему еще и чувство уверенности в себе да ну вот за шею меня не схватят я как бы отпугнул заранее всех а кто попытается подойти к моей шее еще один момент который меня очень сильно напряг и насторожил я не знаю что это у него возможно это шрам на брови и это очень плохо как мы с вами знаем но не будем сейчас знаете как плохую информацию вносить вот в это все да ну надеюсь он все-таки будет заниматься саморазвитием самопознанием и но ну, ему конечно же необходимо заниматься какой-то благотворительной деятельностью ему нужно развиваться очень и очень много и я надеюсь что он рано или поздно к этому придет а это в районе 30 лет у него возможны какие-то сложности как ну мы с вами понимаем он еще совсем молодой ему 19 что ли лет и ну как бы время есть я очень надеюсь что это время он использует а, с пользой но давайте все-таки вернемся к невербальному общению плюсики ставьте в чат чтобы меня это вдохновляло а я иду дальше следующий фрагмент что чаще всего от тебя хотят денег это самое самое частое что хотят то есть родственники сразу и все все все видите опять пош, пошел жест на шею опять рука пошла к шее да, к шее и к затылку родственники родственники это как раз про прошлое это как раз про предков да а, смотрите вот иллюстрация как раз он иллюстрирует то что проговаривает он иллюстрирует до да, ответственность за своих предков а, и опять вот этот вот жест а... все упирается в деньги один раз поможешь кого-то три раза поможешь десять раз поможешь круто один раз отказываешь все ты зажрался ты а, уехал все там забыл родственников я поэтому ни с кем не общаюсь только кроме родителей и бабушек ты всегда мечтал переехать в москву Нет. как вообще так сложилось Это случайно что... просто в один момент решил что нужно переезжать. хочу даже ну, у меня были отношения в краснодаре видите опять про отношения опять пошел смотрите каким пальцем палец а, юпитера а, палец руководящий до да, руководя указывающий перст да и опять он показывает на шею на ответственность получается что вот те отношения а, они возможно уже подсознательно ему давили вот ответственностью да а, и но ну, он там объяснит потом я не помню в ставила ли я этот фрагмент, почему они расстались, но опять вот сейчас вот оценивая то те отношения, которые у него были, скорее всего он проявлял ответственность, но не надо было этого делать. А вот как это сейчас трактуется. Дарья. и я их закончил, когда домой очень плохо не закончились. Ну ка, рассказывай. Да, а, так следующий фрагмент. Ну, у меня были отношения в краснодаре да вот как раз сейчас мы узнаем что за отношения были у него ну вот по жесту мы поняли в принципе даже можно и не прослушивать что он будет рассказывать но я вам проговорила что за отношения какая ассоциация у него да я только что сказала давайте послушаем теперь его и я их закончил когда дом очень плохо не закончились ну ка рассказывай Почему ну, нет? Там ну что? И мы встречались с девушкой там полтора года, и случайно, короче, так получилось, что я э, к ее странице доступ получил, э, когда мы поругались. Она, ну нет, не, не, подруги там, там фразы. видите, она, он говорит это с опущенной челюстью, его это, ну, подавляет несколько. ему это не нравится проговаривать, он чувствует дискомфорт при этом. За, короче, грубо, грубо говоря, она сейчас. вот видите, а теперь конкретно пошла рука вот сюда как раз про ответственность, про а, вот эти вот моменты. что было с того, что хотя бы успел что-то поиметь с меня, типа такие фразы были, вот, а потом Видите, а теперь, как интересно, вот рукава, рукава, обратите внимание, он как бы пытается одеться, да, получше одеться, натянуть на себя одежду, спрятаться. А, он на следующий день тут же писал, типа, помириться. Ну, короче, ладно, долгая история. Я решил сменить обстановку, сменить круг, чтобы ничего не на мину не подталкивал обратно. Вернуться и уехал скуда. А, да, видите, вот еще немножко губки напряг. А, но эти отношения, конечно же, ему было неприятно вообще все это, и до сих пор эмоционально он немного вовлечен. Но хотя он уже увлечен другим, а, тем не менее все равно вот эта тема его, ну задела. Тогда, по крайней мере, точно задела. А да, а значит, а мы разбираем сегодня Женю Ершова. Это блогер, это парень этой Карины кросс а бывшая девушка давы Дава это тот который сейчас с бузовой я не знаю насчет девушка или не девушка но по крайней мере они вместе вот это хулиганили на арбате вместе вели блок там вот вот всякие сценки снимали а как они вайны называются или как я я вот в этой терминологии не особо разбираюсь но но вот сейчас когда смотрела кажется кое-что я для себя поняла, еще пока не, не до конца, ну кое-какие термины я стала а, понимать. Итак, следующий фрагмент. Ну а кем? Но они говорили, допустим, ну, ну, типа, не знаю, иди да, и учись, мама, например, мне, там на. Мне всегда говорили. Видите, опять, опять. Вот видите, он постоянно этот жест использует, а, потому что, а, знаете, как у кого что болит, тот о том и говорит. Если что-то вот а, действительно просит, а, просит вмешательства, да, вот какого-то, неважно, психологического, медицинского какого-то вмешательства, то туда всегда тянутся руки. И, и вот у него руки тянутся именно туда. Вы поняли? Это про ответственность, это про прошлое. Вот как какой-то груз прошлого его тянет, э, ну вот всегда, всегда э, как бы вот тянет и он всегда к этому обращается. В любой стрессовой ситуации он опять тянет сюда руки. А, так. Пойдешь до 18 говорил, что в армию пойдешь, но ну, из-за поведения, что поведение, mm -hmm. попасть, чтобы дисциплину наладить, нужно в армию. А я сказал, что нет, 18 я решаю сам и я свалю, то есть мне не отпускали никуда раньше. И как только мне исполнилось 18 и в этот же день я свалил. Угу. Я правильно понимаю, что ты э, не планировал получать высшее образование? Нет, нет. Я пошел в ПТУ, чтобы получить э, хоть что-то, хоть какой-то диплом, потому что мне нужно было куда-то пойти учиться. Я пошел в ПТУ. Э, я первый год. Опять пальчиком почесал шею. Кстати, кто у меня сегодня первый раз на эфире, ставим пятерочку в чатик и загадываем желание. Там еще полгода ходил, в том забил, вообще забил полностью и на последнем курсе пришел защищаться да вот по поводу образования у него вообще очень интересное и знаете вот здесь я дальше сейчас включу вам фрагмент очень интересный такой э, ну вот момент для меня как для родителя а для вообще для всех родителей которые сейчас в чате присутствуют у кого дети подростки э, знаете я для себя ну я понимала конечно так, ну и те вещи которые я от него услышала но вот сейчас он проговорил и для меня это стало настолько отчетливо вот давайте сейчас послушаем. Почему вообще решил так с образованием? Да потому что я не видел смысла. Знал. смотрите а, лада, а, как он руки он а, берет одну руку и как бы удерживает а, а, и вместе с этим он а, так немножечко закрывается да а, как бы поддерживает свою точку зрения одной рукой он взял а, скажем так одну руку он взял в другую как бы поддержал себя да и закрылся то есть он понимает что вот это его высказывание встретит наверняка какое-то сопротивление социума да кто-то ее его осудит и поэтому ну здесь присутствует некое волнение что примерно там что там происходит вот а почему-то мучат киркал кем-то мучат и становиться человеком который потом будет искать опыт работы так а что это я я же делала по моему вот этот жест я его увеличивала сейчас посмотрю так так так может быть здесь что бы ты вообще сказал ребятам которые родители заставляют получать выше так прошу прощения а давайте вот этот жест сейчас рассмотрим повнимательней а я я его вроде делала но возможно что я что-то перепутала Ну давайте тогда без увеличения а так вот рассмотрим этот жест а сейчас вот у него руки а вы видите что он руками делает некоторые манипуляции давайте эти манипуляции сейчас рассмотрим поподробнее потому что это тоже с точки зрения обучения очень интересно а, да, так, так, так. Спрашивают, кто это. И тут же, да, в чате отвечайте, пожалуйста, кто спрашивает, кто это. Для меня это тоже персонаж довольно новый и я не ну скажем я сама только вот вчера с ним начала знакомиться когда начала смотреть этот э, так так так э, замечательно у меня э, похоже программка немножечко подвисла поэтому сейчас я ее перезагружу и и э, так так так так закрыть программу сейчас секунду секунду секунду сейчас у меня сзади черный экран небольшие так так так технические а, вопросики так где у меня ершов сейчас так включаю включаю секундочку а, так о чем говорит если человек всегда а, ковыряет так так так так сейчас надеюсь что я все сохранила а так какой-то был 10 по моему фрагмент а и так М -м -м -м. так все нормально а, по фону так здравствуйте кто подходит а, прошу прощения у меня была небольшая техническая а, накладочка а, значит а... чему вообще решил так сущим образованием да потому что я не видел смысла я знал что примерно там что вот, смотрите, давайте внимательно рассматривать. Он как бы выдергивает сначала пальцы. Какие пальцы? Палец Сатурна. Это у нас дисциплина, да. Что там происходит? Чему-то мучат, кем-то мучат. И смотрите, он опять потирает палец Сатурна. Что это говорит? Сатурн – это дисциплина. То есть получается, что сейчас у него такой протест на дисциплину. Он выдергивает, как бы, палец, да? Он протестует, он не хочет вот этой дисциплины и подсознательно, ну вот, де делает вот эти манипуляции со своими пальцами. Навидится человеком, который потом будет искать опыт работы. Но а, понимаете, да, вот по сути у него сейчас идет протест с дисциплиной. Он а, не любит вот этот момент и поэтому идет вот эта вот а, манипуляция с пальцами. Видите, как пальцы иллюстрируют четко речь. А, он а, Прям то что говорит то и проделывает с пальцами сам не знает что это значит но он это делает понимаете наше подсознание дает нам всегда какие-то сигналы и эти сигналы нам надо уметь читать вот вот как интересно все а, наше тело всегда все знает а, поэтому Внимательно наблюдайте, изучайте физиогномику, это просто обязательно. Знаете, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А Дальше следующий фрагмент. Что бы ты вообще сказал ребятам, которых родители заставляют получать высшее образование? Как только вступнет 18, отчисляйтесь и делайте что то по кайфу. А пока 18 родители кормят, если родители кормят, то придется делать, как они скажут. К сожалению, свои мозги родительским родителям не вставишь. И ты это поймешь только потом, когда у тебя свои дети будут, и ты не будешь понимать их. Слушайте, потрясающе. Я вот а, с одной стороны я это услышала да и у меня сначала возникло какое-то осуждение да вот для, для меня как для родителя здесь чисто вот потребительское отношение сразу а, ну вот я это сначала усмотрела потом я поняла что вот это вот выражение свои мозги родителям не вставишь и я поняла что вот знаете каждое поколение она по-своему мудрое по-своему умное, да они вот каждый человек Человек, он рождаясь, он уже несет какую-то искру, да, несет какое-то знание. И а, то, что мы родители не понимаем этого знания, которое вот уже в детях есть, а часто, к сожалению, и мы как раз хотим свои мозги вставить своим детям, а они, получается, в свою очередь хотят свои мозги вставить нам. Понимаете, вот это вот противоречие как раз оно, оно вот всегда было, есть и будет, а, к сожалению. И вот такие подростки казалось бы которые ну, как по нашему мнению да, на, надо получать образование по нашему мнению надо а, как-то себя ну ставить в социуме да у них есть свой взгляд и здесь нет я ни в коем случае не призываю а, к тому чтобы мы слушали своих детей вот прям и руководствовались их мнением но то что нам друг к другу надо прислушиваться вот это вот я сейчас услышала к сожалению часто все конфликты у нас происходят из за того что мы не слышим их они не слышат нас просто потому что мы мыслим по-разному а, потому что вот их поколение она воспитано на вот гаджетах да, на вот этих вот всех технологиях которые нам приходится а, ну можно сказать с кровью и потом впитывать а, и получается мы абсолютно разные как вот знаете вот как мужчины и женщины разные так и а, поколения разные и вот здесь вот конечно же это вызвало во мне целую бурю знаете таких а, мыслей философских которые я может быть и ну возможно что в дальнейшем как то буду разве ну разовью в какой-то еще стрим но просто вот это вот сейчас такой знаете такой колокольчик для того чтобы задуматься над этим а, над этой Темой, потому что все проблемы от того что мы не понимаем их а они не понимают нас вот они лидеры нового поколения да безусловно с нашей колокольни они нам непонятны они может быть бездельники да они может быть как-то мыслят неправильно они не хотят получать высшее образование они не хотят они просто не хотят так как мы а, э, они не понимают наших устремлений потому что мы-то хотим им добра но мы хотим добра по-своему и вот здесь вот конечно же я с одной стороны ну в общем много мыслей это во мне вызвало просто не буду на этом сильно заострять внимание а, да я уже заострила довольно сильно но вот ну, смотрите сами да решайте сами делайте выводы сами но ну, вот он молодой человек который в общем-то возраста моих детей например да и я понимаю что часто вот те конфликты которые у меня с ними происходят вот именно поэтому что они воспитываются на вот таких примерах. А, да, безусловно, не все становятся блогерами. Не все становятся блогерами-миллионниками. Сейчас вот этот молодой человек, мы, которого мы наблюдаем, да, он довольно известен. Он не, не пошел учиться, например, на артиста, не стал известным артистом, но тем не менее, он стал известным человеком. И он стал лидером мнений. Понимаете? И вот неизвестно, что лучше да, пойти выучиться и стать э, умным человеком. Да, ну, либо вот таким вот а, человеком, который стал лидером для своего поколения, да, а, вот, конечно, для меня это вызывает, ну, во мне это вызывает много вопросов, но да, значит, а, так, так, так, да обязательно психологу надо знать физиогномику потому что считывать обратную связь очень очень важно когда ты разговариваешь с человеком надо понимать где он зажимается где вот он пошел уже в отказ потому что психология это такая тонкая вещь ты можешь а, человеку там рассказывать все что угодно но вот тот момент когда а, нить потеряна, это надо поймать и это с помощью физиогномики и профайлинга происходит а, да значит услышать Слышали то, что услышали, идем дальше. Следующий фрагмент. Вот. А в школе меня не любили, потому что я вот тут тоже интересный жест обратите внимание носогубочка носогубочка это тоже очень такая тема я обязательно ну в каком-нибудь стриме шире это раскрою а верхняя челюсть когда а вот здесь вот на носогубочке, это носогубочка расположена на верхней челюсти и как вы видели у многих людей вот это место больше у кого-то меньше и вот это вот верхняя челюсть это про то насколько человек может выдерживать выдерживать давление а брать на себя ответственность опять-таки про ответственность а, про то что а, насколько человек может а, выдерживать свою точку зрения а, невзирая на мнение окружающих и вот здесь вот он потер именно это место это как раз вот про а он и говорит об этом да что а, в классе допустим все считали по одному а он имел свою точку зрения и вот здесь он почесал он здесь активизировал получается он шел против класса он э, вот это вот саботаж какой-то может быть внутренний да потому что у него была своя точка зрения и он это проговаривает и иллюстрирует жесты иллюстраторы видите как интересно он вообще вот все что он говорит вот прям четко у него по иллюстраторам прям тютелька в тютельку сходится никогда не шел на поводу то есть я ну, имел свое мнение отстаивал его и из-за этого учителя постоянно направляли на меня одноклассник вот кстати мне пишут он не уверен в себе да он не уверен в себе но нам то вот с точки зрения физиогномики и профайлинга очень классный персонаж для разбора потому что но ну, он прям шикарно иллюстрирует и вот на нем учиться учиться и учиться вот и тому что мы учимся а следующий фрагмент а почему мама с папой разошлись, если не секрет? Ну, там такая ситуация. То есть, не хочешь? Ну, отец ни хера не делал, типа ничего. И он только за счастье, наверное, было. Там, там очень долгая история, очень сложно. Видите, он как ребенок закрывает, например, рот рукой, когда не хочет чего-то говорить. Вот это вот вообще в детском возрасте это все заканчивается. да Мы все с вами понимаем, уже с возрастом, да, что когда ты хочешь соврать, ты хотя бы руки к лицу не тяни. Да? А он вот. Он как ребенок, он иллюстрирует все как есть. И вот здесь он не хочет говорить. Он, видите, он подбирает слова и рука пошла к лицу, а, причем вот как-то так. А, дальше. Такая запутанная. Не очень хочу, да. Какое вообще вот будущее тебе пророчили родители? Кем они тебя хотели видеть? или yeah, Я видели? могу сказать, чем мне, каким будущее у меня пророчили все учителя. Все учителя говорили, что из меня ничего не выйдет, а со мной намучивают родители, что я безталость, типа что я, а, мне говорили даже, что с моей характеристикой, с моим поведением. Видите, опять а, к этому карту рукой а, опять пытается закрыть, чтобы не сказать лишнего. Он, он стесняется, все равно. Ну, конечно, он по сути он еще не, не повзрослел, да. но ну он он лидер, он лидер мнений. Для подростков он действительно авторитет. Не, меня даже тюрьму не зовут. Вза... Не возьмут даже в тюрьму не возьмут, видите, и корпус поменял, да. То есть все-таки при всем при том, что это давно уже было, может быть, уже были у он уже себя, э, ну всем доказал, да, что он чего-то стоит, что-то может, но при всем при этом присутствует эта неуверенность. И мы видим, что он нервничает, переживает, э, пересаживается с места на место, пытается закрыть то, что говорит. Э, ну, действительно. Перед нами подросток. По большому счету подросток. Ну, может быть, я со своей колокольни разговариваю, да. Может быть, это и не так. А, да, ага, плечики. А, ой, спасибо большое. А, так, следующий фрагмент. Ну, как ты это делаешь, типа, вот, может, у тебя, знаешь, там есть какая-нибудь фра фразочка, которая уже заготовлена. Знаешь, как может понимать что от Видите, опять вот этот жест, мы уже просто... Вот это его визитная карточка, он постоянно стекулирует вот вечно у него вот только что-то касается ответственности только что-то касается какой-то сложности тут же идет рука туда то есть вот в стрессовой ситуации у него сразу идет так Человек хочет, всегда когда человек с тобой начинает общаться, он что-то от тебя хочет. Если, эти цели, если то, что он хочет получить от тебя, никак тебе не вредит, никак тебе... А здесь немножечко закрыто, но а, он, значит, трогает часы. А, смотрите, часы это ресурс. А, ну, вообще время это ресурс, да? Соответственно, часы олицетворяют ресурсы, которые есть у человека. Как мы знаем, время это тот ресурс, который невосполним. Но опять-таки, не только время, но... И еще и деньги являются ресурсом вообще все энергетика внимание все является ресурсом и вот сейчас он в, э, дотронулся до часов часто этот жест сопровождает вот когда человеку ну хочется уйти когда он хочет закончить диалог когда он хочет э, как-то побыстрее уйти ну вот как не тратить время на вот это общение да он трогает часы а здесь же но ну, опять таки если глубже копнуть то не тратить время это значит не тратить ресурсы и вот здесь вот он говорит про ресурсы трогает часы это самое ближайшее что он мог потрогать для того чтобы проиллюстрировать то что он сейчас говорит а он говорит как раз про деньги а, да ну поэтому здесь просто вот такая параллель немножечко дальше чем а, принято считать да принято считать что часы это деньги но часы это не только деньги это еще и другие ресурсы и сейчас он но в принципе, смотрите, он говорит, сколько тебе не жалко дать вот на это общение, да? Может быть, тебе времени, а, ну низко, сколько, не, не жалко дать, может быть, внимание, может быть, энергии, может быть, денег, да? Ну то есть он подразумевает здесь любые ресурсы и трогает часы. А, давайте плюсики в чатик, чтобы я видела, что вы все со мной и не ушли есть плюшки, хотя еще можно. Не мешает и даже если ну, он может тебе что-то дать, то вообще с этим человеком нужно начинать и можно даже подогнуться где-то да а то есть часами он так про проиллюстрировал вот то что говорит а, да вот пошли плюсики а, так дальше следующий фрагмент в будущем но ну, нет я же сейчас у меня уже сколько шесть веков полчаса вышло мне кажется. Вот, смотрите, как он, он на самом деле очень сильно волнуется по поводу своих треков, музыкальной деятельности. Он не совсем уверен в этом. Он отсаживается, видите. Что многим ты запомнился как блогер, который рекламирует ставки на спорт. Что думаешь об этом? Опять пошла шея, видите. Ну, во-первых, типа я не рекламировал, я был лицом. Мне товарищ знакомый предложил: то есть, давай сделаем проект давай все начали в тот момент все помнят смотрите опять закрыл рот но закрыл уже кулаком а, кулаком это уже такая бойцовская поза да можно сказать закрылся а немножечко даже отгородился да вот такая, такой жест который говорит о том что если будете приставать я вообще вам дам сдачу если что да я вот не хочу это проговаривать вот что захочу то и скажу что не захочу то не скажу по любому если вы будете настаивать вы получите отпор а дальше он труд трогает носогубку носогубка это как раз у нас а, про то что выдержать какое-то время терпение да какое-то а, ну вот пойти против кого-то да вот вот носогубка это про это период был как все начали делать проекты смотрите вот а, я увеличила и облизывание губ еще тут вот видите а, все начали делать проекты явно вот эти проекты были а, интересны да, с точки зрения но ну, конфетка там была какая-то то есть вот на тот момент когда все начали делать это было очень интересно и потом просуществовав не так долго проект на самом деле полгода существовал а, началась туда вот сегодня раскрутки пошли то есть вся охерня Смотрите, отвращение как интересно. Видите раскрутки? То я есть... даже у меня история есть. Я даже скинулась вставить. У меня есть история, где я говорю, что типа, я не хочу больше этой индустрии заниматься. Типа, все. Я видите ну прям шикарно иллюстрирует все что проговаривает, у него прям эмоциями выдает он жестами выдает потрясающе вот почему я взяла этого человека но вообще пронаблюдайте я даже зашла на его страничку в instagram довольно интересные эти вайны. Вайны это вот эти маленькие ролики там которые про что-то да вот они с кариной снимают вайны. мне понравилось так что рекомендую посмотреть да вот этот то что вот для тех кто моего возраста да у кого есть дети вот это то что смотрят наши дети да для тех кто молодой а вам наверняка это будет очень интересно Ну, то есть вообще в принципе это ну, скажем это это нашего времени а мы можем это принимать можем не принимать но мы должны это знать как минимум поэтому а вот так вот довольно интересный персонаж несмотря на то что не все его знают Слушай, ну так или иначе, да, типа ты зарабатывал достаточно много по, если сравнивать вообще по России, да, и вот. Были ли там наркотики, знаешь, там проститутки вот это все. Тебя это вообще как-нибудь испортило? Потому что большие деньги обычно портят людей. Нет, нет, не испортило. Нет, я наоборот, стал с деньгами легче. Смотрите, как он отсел во-первых. А, Во-вторых, закрылся вот ладони. Видите, перекрестил руки. А, ну, то есть, не, не нравится, но ну, неудобно ему на эти вопросы отвечать. Ну, легче. Но ну, проституток остается. не заказывают. Нет, это, вот это точно. нет Вот это я точно никогда не любил, никогда в жизни видите отсел прям да, сейчас ты очень... расскажешь про блэк джек и даже смотрите попытался натянуть на ногу штанину а, руками закры... сейчас закроется лучше да а, то есть вот вот это совсем ему никак не не, не нравилось вот точно вот сто процентов ему это не нравится не нравилось и вот на это у него деньги не уходили точно шлюх это очень грязный вот вот вот это точно нет я очень вот, такой брезгливый в этом плане да, видите, вот это отгораживание ладонями, то есть отойдите от меня, да, вот как-то отталкивание вот этой информации. Ему даже говорить об этом неприятно, но в общем-то, и, и слава Богу. а Да, дальше. На съемку познакомились, да, познакомились. А как начали общаться? А... Это, это уже про Карину. Ты постепенно? видите отсел Ну, то есть он там расскажет историю как они познакомились с кариной но при этом он волнуется вы видите что он отсаживается он до сих пор волнуется он э, но ну, она для него э, ну довольно э, скажем девушка высокого полета да он ее ценит э, он очень дорожит их общением и давайте еще послушаем в значение вообще карина имеет в твоей жизни карина очень да. а смотрите кулаком закрывает рот а он смотрите он сам себе не позволяет может быть сказать что-то лишнее он сам себя накажет за то что если скажет что-то лишнее здесь идет знаете вот он а, во-первых взгляд ну скажем он не не смотрит а, а, ни на кого да он как бы внутрь внутрь себя заглядывает и при этом идет рука с кулаком закрывает а, рот а, то есть он сам для себя вот так вот держит определенную а, скажем марку куда он старается вести себя определенным образом чтобы э, ну эти отношения продолжались они ему очень интересны он боится испортить их поэтому он вот так вот держит себя он не просто закрывает вот э, когда он про родителей например рассказывал он просто закрывал там одним пальцем даже по моему рот чтобы ну лишнего просто не сказать а здесь вот прям вот он не позволит себе э, испортить их отношения каким-то неправильно э, брошенным словом, да. А, здесь очень серьезно для него. Здесь ставки высоки. Важно, да, Очень важный человек в моей жизни как э, продюсер или именно как человек как человек а, губы поджимает но ну, вот здесь как раз несмотря на то что он дисциплину не любит здесь идет прям сплошная дисциплина в отношении карины а, он старается быть дисциплинированным правильно себя вести а, то есть карина для него это очень важный человек я не знаю с какой стороны но он дорожит их отношениями а, не знаю как в любовном плане или как в профессиональном плане но он очень сильно ей дорожит и как продюсер все сразу то есть и как контент деятель то есть без нее у меня наверно 90 процентов моего контента не существовало бы какой карина человек Карина очень Смотрите, а теперь он правой рукой вот за это место, э, то раньше он левой рукой, да, ну как бы это довольно отстраненное, а здесь уже правой рукой пошел. Значит, вот это у нас про ответственность, да, а, про то, что, ну как-то вот надо себя вести правильно, да, вот ответственно. И это уже правой, это уже руководство к действию. С его стороны вот прям а, идет такой посыл, что мне надо быть вот ответственным рядом с ней а, и при этом наклоняется а, ну вот вот все говорит о том что либо она его дисциплинирует и учит ответственности и он а, вот как знаете такой послушный парень который которого учат да как ученик он и за ней идет и учится либо он сам для себя поставил определенную планку которую он выдерживает а, ну для того чтобы быть рядом с ней Добрый, отзывчивый она очень нежный человек очень ранимый к маленькая девочка очень вот такая она очень очень добрая она очень все располагает то есть тот человек которого хочется добро идет я вода заботиться заботиться о хочется ну, смотрите, получается, не, не знаю, с чем связано вот первый жест. Возможно, он, да, вот, кстати, вы пишете, сомневается в своем потенциале. Возможно, он сомневается в себе и сомневается в своей дисциплинированности. Он, может быть, не хочет ее как-то обидеть или что-то вот, ну, какой-то чертой характера испугать да а он на самом деле ну честно скажу он ну и судя потому что он рассказывает да он довольно uh, такой разгильдяй да он недисциплинированный сам по себе он не любит вот этого этих рамок он он, ну, он не любит этого он как бы избегает чего-то да но вот в отношении с ней он старается себя держать и он очень дорожит их отношениями следующий фрагмент а... Карина, да, тебе, получается, приходилось выбирать между ними? Нет, почему? Мы все вместе общались. Ну, а потом... Видите, он немножечко сжался, и эмоции, ну вот, сдулись эмоции, когда он проговаривает. Не разругались. И вот ты стоишь видите а челюстью повел немножко в сторону это скрываемые эмоции но он их скрывает он не хочет их показывать он не хочет выносить наружу то что может быть он что-то думает но здесь он нам не скажет он что-то у него есть наверняка свое мнение и оно наверняка какое-то но ну, не совсем позитивное может быть но он все-таки понимает вот свои рамки и он за них не пойдет ну опять пошла шея ну, шею к шее э, мы уже его привыкли, да, он всегда трогает шею. Слушай, на ну, там, я, я не был на перепутье, то есть, ну, там ситуация такая, я, конечно, не буду, буду озвучивать, но лично достаточно. Ну, это реально достаточно лично. То есть, вот эта ситуация допустим. Видите, как он волнуется за чужую, а, можно сказать, тайну. А, опять, это для него может вызвать какой-то, а, ну, какой-то негатив, да, какие-то, ну, испортить отношения, а которые за которые он держится. Вот, кстати, мальчики часто полны страхов, когда нравится очень сильно девушка. А, вот написали мне в чате. А, да, действительно, возможно, она ему очень сильно нравится, возможно, это какие-то деловые завязки, но он очень сильно ценит их отношения. То, что у них сейчас происходит, для него это ценно, а, поэтому он боится лишь сказать вот здесь он заволновался он во-первых сжался до да, эмоции сдулись а он старается по минимуму говорить что-то да и э, пересаживается до да, волнуется вот. но мне выбирать не приходилось то есть ты сразу понимал что да. вот кариночка привет Чмокую. Ну, типа. -то. Хорошо. Mm -hmm. Конфликт, ребят. Видите, губы покусывает. Но э, есть какое-то противоречие внутреннее в этом всем. Не знаю, что там скрыто, да, но что-то что -то он не договаривает до конца. Это вообще, э, вот с твоей стороны, как он выглядит? было конфликта. Почему все считают, что это конфликт? Ну пр... хорошо, ну, я, я задам другой вопрос. Да, использовал Карину как ресурс. Да. Смотрите, вот это место а, он. А, скажем так, ну это у нас место запасов, да, скажем, это место такое, ну, у некоторых людей самое полное место, да, <с boom> да, так вот, он потирает это место, это такое место благополучия, можно так сказать, ну и получается, он использовал, да, он для своего благополучия в какой-то момент использовал, видите, иллюстраторы прям сами за него говорят, дополняют его речь, да, он говорит, а иллюстраторы еще, туда прилагательных э, прикладывают, да, а мы с вами их читаем. То есть он ее просто юзом. Ну, да. Потрясающе. Ты перестал общаться с Давой? Ну да. Ну, мы, не вообще, мы нет такого. видите вот сейчас он немножечко красуется вот это место где волосы да вот над духом он поправляет как бы волосы да ну красуется это женский жест но и мужчины его часто используют ну вот как вы видите сейчас другие что мы враги. Я не считаю его там прям там, плохим человеком то есть мы просто не общаемся ну он он правда не считает его плохим человеком в общем то это не его даже конфликт да он как бы стороной прошел мимо этого конфликта но э, он просто не общается. Его своя жизненная дорога, у меня своя. То есть мне не, мне не интересно, чем он занимается. Я уверен, что ему не интересно, чем я занимаюсь. даже же понимаешь, что люди не могут типа тусить, работать вместе, а потом вот без уже пошел, уже год пошел, год, просто год. Были конфликты, были зацепки, то есть, то он цеплял нас в историях, то мы цепляли его в историях. То есть, ну, вот это все было такие. Вот. Видите, отвращ с отвращением немножко вспоминает вот этот момент. Ну было, да, безусловно, ему это, он это вспоминает с брезгливостью, да, с брезгливостью и с отвращением. Детские эти, но ничего нету уже, все перестали, просто ну забыли. Не совсем, не совсем забыли вот плечи ко мне все-таки дает понять что не совсем забыли не, ну вот подсознание там немножечко еще помнит такое чего но не до такой степени чтобы это беспокоило да в памяти осталось да знаете как ложки вернулись а э, осадочек остался да а, так как твоя аудитория вообще отреагировала когда ты вот из мажора все, таки из мажора э, превратился. В у меня тогда было 400 тысяч аудиторий, никто меня не знал таким. Ну, то есть меня сейчас ну, кто, влеч... большинство, ну, большинство людей, которые сейчас, допустим, у меня подписаны, там посмотрят интервью, очень многие этого даже не видели, они не знают этого, они не были в тот период в моей жизни. Видите, когда он говорил, он опять поправил. А, сейчас вам покажу. Вот поправля. А, поправляет штаны и опять он штанины натягивает на больше на на ноги а это как раз вот попытка спрятаться может быть да он вот тогда был таким сейчас он таки, такой и ну как бы не, не хочет это афишировать и старается вот уйти а, кстати в чате написали давайте разберем карину кросс я уж боюсь это за затрагивать я вчера интервью карины кросс тоже посмотрела и в принципе если вы мне а, заплюсуете, хорошо и напишите в комментариях, что хотите а, Карину Крос, я ее тоже рассмотрю, она у меня тоже уже почти готова. А, вот а, у меня сейчас несколько вариантов на сегодняшний вечер, да, а, в комментариях напишите, кого хотите. У меня, смотрите, кто а, Рита Дакотта, Карина кросс и а, вот Волочкова против а, Борисова, вернее Борисова против Волочковой в русских сенсациях. Но в русских сенсациях мне придется много а, работать, потому что там а я без звука буду видео пускать, там а, отслеживают авторские права, а, и к сожалению, это довольно сложно делать, а, на это дольше уходит, вре больше времени уходит, а, и есть а, шанс того, что меня просто заблокируют, поэтому я Волочкову с Борисовой а, думаю, что в последнюю очередь буду рассматривать. Сейчас у меня а, на повестке дня либо Карина Крос, либо Рита Дакота на вечер так что в ваших руках кого хотите вот пишите в комментариях я кого-то сегодня рассмотрю надеюсь а дальше следующий фрагмент Расскажи вообще, как сейчас поднимает аудиторию это вложение в рекламу, в гивы, как это вообще происходит? Смотрите, опять пошел затылок, опять это для него это ответственность, забота, да, какая-то, и он это иллюстрирует. Сейчас, ща, сейчас, на самом деле, кстати, я посмотрел, очень мало кто остался, кто закупается, очень мало стал блогеров закупающихся. Сейчас... А, кстати, вот вот вот таким образом, смотрите, он просто поправляет волосы, он даже вспушивает, он не не чешет, не давит, не не бьет по этому месту а он именно волосы вспушил немножечко а, получается он как бы погладил себя в этом месте а, это как раз жест того что я красавчик да я красавчик я э, вот эта ответственность это тот урок который я прошел который я выучил и я сейчас даже могу давать советы да вот вот это вот э, так иллюстрирует основном, не качаются никак а вот пошел уже за шею держаться а, здесь уже смотрите сначала пока вопрос задавался он понимал что я красавчик да я красавчик я молодец но потом когда пошел углубляться в тему он взялся за шею и это как раз вот груз это груз для него сейчас который ну приходится решать да который сложно решается и он сейчас проговаривает это довольно с трудом он подбирает слова все равно вот эта вот тема она его сильно напрягает. это на месте, волшебная часть. Реально. Вот я смотрю, 70% стоят на месте, как бы назад не уходят. А остальные там тугива, то ВП, то, то сейчас батлы были очень сильно. То есть... а, кстати, а вот отвращение по поводу батлов у него очень сильно прослеживается. А всем, все подросли на батлах, потому что массово все батлы делали, абсолютно. А, вот, вот я увеличила. Есть... А, опять вот по поводу руки и часов. А, смотрите. То есть, видите, а... час, часы вот это вот... Ам он и иллюстратор и манипулятор он как бы волнуется и отвлекается на часы да и с другой стороны он иллюстрирует ресурсы ресурсы которые вот эм, в принципе ну, речь идет о ресурсах подписчики это ресурсы это те же самые деньги которые э, ну чем больше подписчикам тем, э, тем дороже реклама и так далее то есть вот э, часы это как раз про это и делали знаешь там каждый день там семь неделю некоторые блогеры только на батлах и поднялись и у них аудитория только батлерская вот и то их не ну, смотрят не смотрю за это да но вот часы он то расстегивает то застегивает это волнение это э, тема довольно сложная довольно тяжелая для него он ее постоянно решает ему приходится ее решать и э, скорее всего она энергозатратная ресурсозатратная и соответственно вот такая вот реакция а, так э, тату у него везде и на руках и на шее а, но тату это как раз вот признак неуверенности в себе вот получается что человек пытается себя показать немножко более мужественным ему не хватает в себе вот этой уверенности поэтому он ставит везде тату ну так вот самоутверждается так себя пытается показать заявить о себе но опять-таки это же подростковый возраст он хочет как-то ну, показать что он не такой как все в конце концов да но там много всего сейчас мы просто не успеем это все рассмотреть. Идем дальше следующий фрагмент. Какие пять советов ты можешь дать начинающим блогерам и стаблогерам парням? Куда вот ж вылезет, вот смотрите закрывает глаза как бы не хочет этого видеть да куда же вы лезете но ну, да действительно это довольно сложная тема да. с одной стороны нам кажется что блогеры это бездельники которые ничего не делают но поверьте мне это так много работы вот я даже а, пытаюсь вот вот свой вот этот блок вести до да, в Ютубе. А, это огромные временные затраты несмотря на то что я сама не снимаю я просто беру какой-то контент да, перерабатываю но это огромное количество времени занимает поверьте мне и, и у меня даже не хватает времени на то чтобы писать статьи или еще что-то я отказываюсь от съемок для того чтобы снимать вот эти вот свои разборы поэтому э, вот те блогеры которые ну вот в instagram вот эти э, вайны которые они делают они на самом деле вот карина кстати я вчера смотрела карина рассказывает она много денег на это тратит для того чтобы вот снять так как она хочет так как надо так как это будет восприниматься это какой-то полминутный ролик да, на полминутки но в него столько вложений и временных и денежных и всяких разных что мама не горюй поэтому блогерство это совсем не такая легкая работа это очень тяжелая работа а, да Тикток идите, там сейчас свободно. Да. Я, наверное, не тот человек, который был бы советовал что потому что -то я сам не особо контент майки. Да, а вот а, насчет контента он не уверен в себе и вот это вот корпусом так вот а, переминается. Да. А, так, следующий. Насколько сильное различие между блогерами, которые начали петь, и просто исполнителями. Видите, блогеры, которые начали петь, и он так раз и расширился. А, ну вот это вот а, а, в этом в животном мире а, часто особи для того, чтобы их было заметнее, чтобы их больше бы увидела там самка, например, да, они а, там перья раз, расправляют, они а, крылья раскр... раскрывают, да, вот тот же самый петух, и, ну а, ладно, не буду таких проводить просто вот это вот расширение в пространстве говорит о том что он хочет чтобы его заметили он почувствовал уверенность да вот эта тема которая ему интересна Дальше. Ну, колоссальное различие потому что блогеры они больше ну если не брать а, музыкальную составляющую потому что много а вот что касается музыкальной составляющей он чувствует себя не так уверенно опустил челюсть потрогал нос да а, получай а, сейчас вот секундочку Давайте Они больше ну если не брать закрыл рот извините это я у меня нос зачесался вечно от тональника у меня чешется нос и я начинаю э, в эфире э, производить эти манипуляции вообще если меня прочитать то наверняка вы там все признаки вранья увидите а, да но все-таки слава богу не меня разбираем поэтому э, вот смотрите закрыл рот получается что он не уверен конечно с точки зрения музыкального контента ну как Блогер, он в себе очень уверен да вот э, получается что у него вот как как у исполнителя да получается что э, хороший потенциал в плане подписчиков да в плане тех кто будет слушать но не очень хороший потенциал в виде ну, у него нет музыкального образования например и поэтому подсознательно он немножечко э, так э, тушуется музыкальную составляющую потому что много, много а, треков, блок. Опять пошел вот затылок трогать. Ну, получается, когда вступает на а, такой вот путь, на минное поле, где он не совсем уверен, да, он начинает а, нервничать и трогать вот это место. Мы уже с вами это прошли. Это то есть, включая мои первые треки Ну, первый блин всегда комом. Ну, конечно, я не, не спорю. Но блогер может больше контента привнести. Видишь, блогер сильнее в этом плане. А, беру маленьких музыкантов, естественно, они не будут проигрышно смотреться на уровне какого-нибудь там блогера, даже миллионника обычно с миллионом подписчиков, потому что он ни контент не умеет делать нифига себе обычного миллионника да круто у него такие мерки когда уже нормально для него миллион это ерунда даже если музыку умеет делать он визуал никакого дать не может то есть а если он маленький исполнитель соответственно и музыка на что не дотягивает немножко до топа почему тогда у блогеров такое низкое качество музыки Опять же говорю, ус... Вот смотрите, а вот это ему уже не понравилось. Да, видите, скрестил ноги. Предыдущий э, жест види, видели, он расширил пространство, а здесь ему не понравилось. Он скрестил ноги. У всех езжи, хорошо ну, У большинства, ладно. А, потому что они не делают музыку. То есть я тоже так первые треки делал, просто покупают вот здесь он уверен да получается что он вот этот путь прошел до да, сначала ему вопрос не понравился он скрестил ноги а потом он расширился а, все-таки он это прошел он понимает что это уже не про него и поэтому вот так вот расширился типа смотрите какой я вот кстати замечательный вопрос по поводу вы врете значит нет я не вру у меня просто тональник не, тело непривычно к тому чтобы косметику я чуть-чуть носик припудрила и вот эта пудра как раз у меня получается сейчас мешает и я начинаю нос чесать и соответственно вот вот такие реакции так что я я честно говорю я правду говорю а, да значит следующий фрагмент если так произойдет вдруг что вы с кариной перестанете общаться не, не дай бог не произойдет и опять расширился то есть вот сейчас на данный момент он очень уверен в себе в, в отношении карины а карина для него очень важный человек в отношении а, бизнеса в отношении наверное отношений Ой, я да, так много это слово произнесла а, ну вот а, получается что сейчас он очень уверен в том что у них с кариной все будет хорошо и будем желать ему этого потому что во многом он а, но ну, он он и сам это признает он сам это проговаривал в процессе интервью что э, на 90 процентов его контент он как раз благодаря карине вообще карина ему очень здорово помогла в плане бизнеса да вот в плане вот его блога а, в, во, во всех отношениях и ну вот то что у них сейчас происходит он очень это ценит он очень этим дорожит и пожелаем ему чтобы у них все было хорошо так, ну в общем-то на сегодня а, я надеюсь, что вам этот эфир понравился. Давайте по 10-бальной системе поставьте, пожалуйста, оценочку за то, насколько вам было интересно. Вообще, конечно же, сопротивление было, ну вот по поводу героя. Но надеюсь, что я вас не разочаровала, а вы только приобрели много полезнейшей информации. А, поэтому оцените, пожалуйста, наш эфир. А для тех, кто еще не подписан и кто хочет получать уведомления на всякий случай на почту о наших стримах обязательно подписывайтесь вот по этому квадратику либо у нас сейчас в чате ссылочка висит либо в конце когда я проведу стрим под этим видео вы найдете ссылочку на 7 подарков там ну в общем подписка когда вы подпишетесь вы получите от меня в подарок инструкцию эффективного общения кроме того вы получите возможность приобрести Электронную книгу Читай лица, мою, которую я написала по физиогномике. А, значит, а, за 99 рублей. А дальше вам будут через какое-то время приходить еще подарки возможности каких-то но ну, приобретение каких-то мини-курсов там за маленькие деньги а дальше я вас приглашу обязательно на три бесплатных занятия по физиогномике и профайлингу а, ну и вообще приглашу на свое обучение но в принципе для начала подписаться имеет смысл для того чтобы я вас оповещала от ну о том что мы выходим в эфир я всегда рассылочку делаю за час до того как мы встречаемся поэтому у вас есть возможность присутствовать на наших стримах у меня я вижу что все больше новеньких приходит на наши стримы и это очень радостно кроме того не забывайте подписываться на канал не забывайте поставить лайк написать комментарий это очень здорово подвигает мои видео и ну помогает нам продвигаться я надеюсь что мой контент вам очень нравится и вы с удовольствием посещаете мои занятия либо смотрите их в записи но я чем больше от вас будет обратной связи особенно позитивной тем больше это меня вдохновляет для того чтобы я делала новые разборы для того чтобы мы с вами чаще встречались поэтому ну ваша активность это наши встречи и это ваше обучение я готова делиться своей информацией ее у меня еще очень очень много знаете я как-то черепаха тортила которая до долго живет и уже много чего знает поэтому э ставьте какие-то активности ставьте лайки делитесь моими видео подписывайтесь на канал ставьте колокольчики а я вам желаю сегодня хорошего дня дня мы в начале дня с вами встретились а хорошего вечера надеюсь что мы с вами сегодня вечером встретимся это будет за зависеть от вашей активности насколько активно вы будете комментировать лайкать мои вот это видео если будет обратная связь я обязательно с вами выйду в эфир сегодня вечером а я вам желаю хорошего дня шикарного лета потрясающего настроения всего самого лучшего доброго теплого классного и всего всего всего пока пока